Друзья, вы красавчики! Спасибо вам большое, что вы помогаете прокачивать мои видео. Уже несколько видео вы там прямо так активно лайкаете, дизлайкаете. Отлично! Думаю, YouTube наконец-то заметит мой канал. Продолжайте в том же духе. Если понравилось, лайк. Если не понравилось, дизлайк. Сегодня я улучшу совершенно простым способом салат с тунцом. Тут, конечно, в этом салате можно использовать вместо тунца и мясо криля, и мясо краба, и крабовые палочки, в которых нет крабов. Разные варианты. У меня будет с тунцом. Очень важно, подача этого салата должна получиться праздничной и шикарной. По составу яйца, сыр плавленый, майонез, тунец, консерва, лук зеленый и крекеры. Да-да, именно крекеры. Все нужно подготовить заранее. Яйца сварить в крутую, Отделить желтки от белков. Желтки пойдут на украшение. Белки в салат. Белки вилкой перетерли. Добавили майонез. Перемешали. Плавленный сыр на терку. Добавили майонез. Перемешали. Тунец слили масло или рассол. Что там у вас будет. Вилкой раздавили. Зеленый лук добавили. Подперчили. Добавили майонез. Перемешали. Желток тоже измельчаем отдельно. Если вдруг не доварили. Чуть-чуть яйца вкрутую, такое бывает. Желток можно секунд на 20 отправить в микроволновку. Это чтобы он более рассыпчатый был. Очень важно сразу выбирайте тару, в которой вы будете подавать салат на новогодний стол. Эстетично будет смотреться посуда прямоугольной или квадратной формы. Выкладываем крекеры на тарелку. Далее идет сырная масса. Крекер сдерживаем и лопаточкой. Размазываем сырную массу. Упс, уже отломался. Сейчас нижний слой зафиксируется. Снова крекеры. Сверху тунец. симпатично опять крекеры класс белок сверху я сейчас посмотрю если у меня хватит крекеров то я еще слои повторю Раз, два, три. Да, хватает. И еще раз все повторяем. И посыпаем желтком сверху наш салат. И лопаткой снова сверху можно придавить, вдавить его в белок. Вот. Получается очень красиво. Теперь соорудим импровизированный колпак сверху. Так, чтобы прикрыть салат, но при этом не повредить его форму, не передавить. Крышек-то для таких вещей нет, так чисто символически накроем фольгой для того, чтобы желток не обветривался. Потому что салат отправляется в холодильник на ночь. Только на следующий день его можно будет пробовать. В связи с этим салат этот нужно будет готовить 31 декабря в первой половине дня, чтобы он успел настояться в холодильнике. Все, ждем. Пробовать буду завтра. Прошла ночь. Посмотрим, что у нас получилось. Симпатично. Знаете, можно еще украсить перед подачей. Рекомендую. Перед самой подачей уже на новогодний стол можно подрезать зеленый лучок, чуть-чуть и чисто символически сверху добавить зеленого цвета теперь давайте пробовать, мне интересно насколько размягчились крекеры потому что по рецепту они должны размягчиться Получается очень симпатично. По сути, вот 4 готовых порции. Можно, я сделал двойной слой. Тот же состав, банка тунца, 2 сырка, 3 яйца, немного майонеза. С таким же составом можно сделать небольшие порции на 8 человек. Давайте же попробуем. Крекер очень мягкий, прям очень мягкий, даже не хрустит. Вкус очень необычный, нет вот этого, знаете, как мы привыкли, салат с тунцом, смешанный там с сырком и так далее. Тут все разделено и... Когда кусаешь, вкусы так ступеньками, бах-бах-бах-бах, тебя накрывает. Очень прикольно. Рекомендую. Красивый в подаче, простой в приготовлении. И вкусный, очень вкусный салат. Ну, прям очень вкусный. Не забывайте подписываться.